Технология большинства фаршевых мясопродуктов построена так, что сырье контактирует с окружающей средой, что приводит к его насыщению воздухом. Для удаления воздуха из продуктов используют вакуумные деаэраторы. Их применяют в основном при производстве тонкоизмельченных пюреобразных консервированных продуктов для детского питания. Вакуумные даяераторы бывают непрерывного и периодического действия. Даяераторы де непрерывного действия, в зависимости от способа распределения продукта в вакуумной камере, подразделяют на три типа: центробежные. Продукт поступает в вакуумную камеру с вращающимся диском или конусом и отводится через кольцо с мелкими отверстиями. Распылительные. Продукт впрыскивается под давлением через форсунку в вакуумную камеру. Пленочный. Удаление воздуха из слоя продукта минимальной толщины. Деаэратор распылительного типа фирмы FMC представлен на слайде. Продукт насосом по трубопроводу подается в камеру через распределительное устройство в распыленном виде. При достижении в ней заданного уровня, который поддерживается системой контроля, включают вакуумный насос. Массу деаэрируют при разрежении 0 0,7 Мп. Чтобы продукт не попадал в вакуумную систему, в камере предусмотрен отбойник. При при заданного уровня продукта в камере от датчика, установленного в ее нижней части, поступает сигнал на клапан, который отключает его подачу. Клапан расположен на загрузочном трубопроводе. Производительность деаэраторов в зависимости от модели составляет от 500 до 30 тысяч литров в час. Недостаток описанного аппарата это невозможность деаэрации волокнистых мясных продуктов, поскольку отверстия распылительного распределительного устройства забиваются и продукт не поступает в вакуумную камеру. Деаэратор пленочного типа ERV фирмы Kuruma представлен на слайде. Загрузка продукта может осуществляться как насосом по трубопроводу, так и через бункер с самотеком. Продукт попадает на вращающийся диск и тонким слоем распределяется по стенке аппарата. Стекая вниз по стенке, продукт деаэрируется и насосом по трубопроводу направляется к дозировочным автоматам. Уровень продуктов в камере контролируется при помощи емкостных коммутационных зонтов или поплавковых выключателей. По окончании работы деаэратор моют. При помощи гидравлического привода верхняя часть аппарата поднимается вместе с распределительным устройством и внутренняя поверхность обрабатывается моющими средствами. Удаление моющего раствора осуществляется насосом. Производительность этих аппаратов составляет от 120 до 5000 литров в час. Кроме деаэраторов различных типов выпускаются также деаэрационные установки, в которых наряду с удалением воздуха выполняются перемешивание, диспергирование, гомогенизация и другое. Установки бывают различных типов работающие по принципу вытеснения, в которых продукт, проходя через бесступенчато регулируемые перфорированные кольца деаэрируются для высоковязких продуктов и пленочного типа. В деаэрационной установке ВЛОТ фирмы Курума совмещены процессы деаэрации, смешивания, диспергирования, гомогенизации и эмульгирования. Она установлена на платформе, которая фиксируется установочным шпинделем и состоит из резервуара, крышки с уплотнениями, мешалки с электроприводом, двух загрузочных бункеров с клапаном, узлом диспергирования и гомогенизации, установленным на опоре, и рециркуляционным трубопроводом, который одновременно служит и для загрузки продукта с трехходовым клапаном. Вакуумная система установки включает водокольцевой вакуумный насос и вакуумный трубопровод. Гидравлическая система служит для подъема крышки установки при ее санитарной мойке. На крышке расположены вентиляционный клапан, вакууметр, смотровое стекло и фильтр. Узел диспергирования и гомогенизации закрыт кожухом. Управление работой установки осуществляется с кнопочного поста. Продукт загружается в бункер, при помощи узла диспергирования и гомогенизации прокачивается по трубопроводу и при открытом клапане направляется в резервуар. Узел состоит из двух последовательно расположенных камер, в них встроен исполнительный орган для гомогенизации. В резервуаре продукт деаэрируется, разгружается и направляется к дозировочным устройствам. Недостатки установки – это большое потребление электроэнергии до 44 кВт и большая металлоемкость. Оборудование для выпаривания Выпариванием называют тепловой процесс, при котором из жидкого продукта удаляется при кипении часть воды в виде пара, благодаря чему увеличивается относительное процентное содержание сухих веществ. Продукте. В мясной промышленности выпаривают кровь, бульоны, мясные, желатиновые, клеевые экстракты для медицинских препаратов и другое. Выпаривание проводят в испарителях, которые называются выпарными аппаратами. При выпаривании под вакуумом эти аппараты называются вакуум-выпарными аппаратами. В мясной промышленности в основном нашли применение как раз такие вакуум-выпарные аппараты. В зависимости от условий выпаривания применяются одиночные вакуум-выпарные аппараты, однокорпусные или многокорпусные вакуум-выпарные установки, составленные из нескольких одиночных аппаратов-корпусов. В качестве теплоносителя используют насыщенный водяной пар. Этот пар называют греющим или первичным. При выпаривании в многокорпусных установках греющий пар после первого корпуса поступает во второй и называется уже вторичным паром. Современная вакуум-выпарная установка состоит из вакуума выпарного аппарата, подогревателей, конденсаторов, насосов, сборников конденсата отводчиков, контрольно-измерительных приборов и другого вспомогательного оборудования. А выпарной аппарат состоит из греющей камеры, колоризатора и пароотделителя, сепаратора. По методу ведения выпаривания различают периодические и непрерывные процессы. При периодическом выпаривании продукт поступает в один аппарат и сгущается до заданной концентрации. Либо по мере выпаривания непрерывно, или периодически вводится свежий продукт, до тех пор, пока сгущаемая масса не заполнит весь аппарат. Сгущенный продукт выпускают, а аппарат заполняют снова. Непрерывный процесс выпаривания осуществляют в одиночных вакуум-выпарных аппаратах непрерывного действия или в многокорпусной вакуум-выпарной установке. Греющий пар и жидкий продукт поступает непрерывно. При этом удаляют постоянное количество сгущенного продукта. Непрерывно отводится горячий конденсат греющего пара и вторичный пар из каждого корпуса. Вакуум в вакуумовыпарную установку продукт может поступать по трем схемам: прямоточной, противоточной и параллельной. По прямоточной схеме продукт поступает в первый по порядку корпус и самотеком переходит в следующие корпуса за счет разности давлений. При противоточной схеме направление движения пара сохраняется, но продукт поступает в последний корпус и в концентрированном виде выходит из первого. Из корпуса в корпус продукт перекачивают насосом, чтобы преодолеть противодавление предыдущего корпуса к последующему. При параллельной схеме продукт поступает во все корпуса одновременно и из них же отбирается. Корпус установки нумеруют от головного корпуса, в который подается греющий пар. Жидкие продукты восприимчивы к нагреву. При повышенных температурах обычно в первом корпусе установки они необратимо изменяют свои свойства. Для уменьшения влияния температуры на продукт применяют установки с тепловым насосом. Их еще называют установками с термокомпрессией пара. Применение теплового насоса возможно как при одиночных вакуум-выпарных аппаратах, так и на отдельных ступенях многокорпусной вакуум-выпарной установки. В качестве теплового насоса используют термокомпрессор-инжектор, в который подается рабочий пар высокого давления. Он отсасывает вторичный пар, сжимает и инжектирует, впрыскивает его в греющую камеру аппарата. Избыток вторичного или сжатого пара отводится в конденсатор или идет на обогрев других теплообменников. Первичный пары используют в начале работы аппарата. Обезвоживание выпариванием экономичнее, обезвоживание сушкой. Поэтому выпаривание – это начальная стадия обезвоживания бульонов. Кроме того, при производстве клея и желатина разных сортов, выпаривание необходимо для последующей желатинизации бульонов. Однокорпусная вакуумовыпарная установка с термокомпрессией вторичного пара фирмы Vigand состоит из однокорпусного вакуум-аппарата, поверхностного конденсатора, пара эжекторов, термокомпрессора-инжектора, подогревателя. Однокорпусной вакуум аппарат включает греющую камеру, калоризатор и сепаратор, соединенные двумя циркуляционными трубами. Греющая камера представляет собой трубчатый двухходовой теплообменник, в котором размещены две трубные решетки с вовальцованными кипятильными трубками внутренним диаметром 30 мм. Она стомжена откидными крышками, патрубками для подвода греющего пара, отвода конденсата, подачи вторичного пара, отвода сгущенного продукта, двумя циркуляционными трубами и прочим. Сепаратор также цилиндрической формы содержит зонт-отражатель. К днищу пароотделителя крепится циркуляционная труба, соединенная с греющей камерой. Исходный продукт нагревается в первом подогревателе вторичным паром, во втором – отработавшим паром, поступающим из двухступенчатого эжектора. Продукт поступает в вакуум-аппарат непрерывно. По достижении заданной концентрации продукт также непрерывно откачивают насосом. Из имеющихся трех пароструйных эжекторов Два работают последовательно и непрерывно. А третий, пусковой, включают лишь в начале работы для быстрейшего достижения требуемого вакуума в выпарном аппарате. В данной установке рационально используется вторичный пар на обогрев первого нагревателя и испарителя. Основной недостаток этих установок состоит в периодичности процесса, большой длительности цикла сгущения один часа при повышенных температурах резко снижающих качество продукции и повышенном расходе греющего пара техническая характеристика вакуум-выпарной установки фирмы Виганда представлена в таблице на слайде при выпаривании клеевых, костных, желатиновых бульонов наибольшее применение получили трехкорпусные вакуум, а выпарные установки непрерывного действия с использованием теплоты вторичных паров первого, второго и третьего корпусов. Каждый корпус представляет собой выпарной аппарат-испаритель. Термокомпрессия соковых паров обеспечивает здесь также и получение низкой температуры кипения в первом корпусе. Трехкорпусную вакуумово выпарную установку с инжекцией соковых паров второго корпуса в греющую часть первого используют для концентрации бульонов. Соковые пары первого корпуса поступают в греющую часть испарителя 4 а второго корпуса по паропроводу направляются в греющую часть испарителя третьего корпуса, где одна их часть конденсируется, а другая по трубе направляется в инжектор, в который по трубопроводу из котельной подводится острый пар. Инжектор подает пар в греющую часть испарителя 2. Инжектор 9 конденсатора используют только в начальный момент работы установки для быстрого достижения разрежения. Выходной трубопровод 10 инжектора присоединен к греющей части испарителя 14, так как давление пара в испарителе 2 несколько выше атмосферного, то конденсат из него отводится по трубопроводу 18, а конденсат испарителя 4 поступает в греющую часть испарителя, откуда по трубопроводу 13 направляется в конденсатор. Бульон из регулятора поступает в испаритель 2, откуда в виде пара жидкостной смеси выбрасывается в пароотделитель 3. Из последнего бульон направляется по циркуляционной трубе обратно в греющую часть испарителя 2 или через дроссель в испаритель 4 и так далее. Каждый корпус имеет дроссели, поддерживающие заданный режим по давлению и температуре. Благодарю вас за внимание. Поставьте лайк.